как дел еще беда никакой целкости черт вариант говорит собирается на рыбалку да скоро выходим будьте здоровы с выходом в фильме нету табака но есть алкоголь Куротинка это. Это пинок. Чё, ты сам за нами прибежал, да? да. да. Ну, Куда вы без меня? Прибыли? месту дислокации. Снова месту дислокации. к, новому, к, старому. к новому старому. рыбочки все румяные. Ну а некоторые пьяные. Да я а у тебя что, все, Палычка. в кузове у меня, да? Да. Палычка, на всякий случай. Палычка, на всякий случай? О, оно бывает, надо. А -а -а -а, чтоб не бежать на лес. Да. Оставим ее на льду. Да. Едем, Это как флаг. Будем наглому в Главное найти их. где пошли туда ну, туда выше я только не знаю это самое ладно А вот съезд делаешь. Вот здесь чистится весь берег. Он там, машина, но по нему проезжает. Да и, и, и, и переезжаешь. Моста-то нету, а дорога есть. Я так думаю. Что, был, что Брод. Ну что, докуда будем идти? А -а -а -а -а -а. да. а такое... Оно вот здесь где-то Да. А вот где Коси стоит, здесь одного, то второго, а потом там третьего. Сейчас узнаем. Давай, давай, на дорожки пробегать. Ну что, там у тебя есть вода под льдом Не спит, шевелится и... а то... Костя у нас спиной сидит плохо До да. последних трех Ариусов забрали и все да, они даже летом не ловятся. Ждем, ждем. Вот парни утверждают, что в прошлую поездку они поймали здесь трех хариусов. Ну, больше, больше. Да. Да, вот пытаемся их поймать. Но, к сожалению, пока... А он тут есть. он перекатик и сзади перекатик. Он тут должен быть. Пойду Александра проверю размер хариусов. Он очень широкий хариус. Да, хариус у него. О -о -о. О вот такой хариус у него должен быть. Да, но пока никак. Но, как говорится, будем пытаться. Александр, передайте привет. Кому вы обычно передаете? Люси. Тетя Галей, дяди Коле, Виталику. Довольный стоит. Ну ладно. В общем, большое всем. Все, кто сюда ездит, катается. И тетя Валя в Новодвинск. Еще раз. И тетя Валя в Новодвинск. Согласен? Всем добра. Знаю, что делать. Хариус! Хариус! Эй! Не, нету рыбы! Пошли домой, парни, печку топить! Ну еще-то часок посидим. Ну ладно, что, сидите. Я пошел в другую дырку крикнуть Да, тебе это хорошо, ты дыркил? Я нарусь. Здесь нам никто не рад. Пойдем в другое место искать счастье. Я... Что зарывать и не зарывать? Нет, пускай небо увидит. мне кажется, что у меня здесь мельче стало. Так-то камушки там, ну, кто там по ним пользу-то будет? Там мелко ну, во всяком случае смотри вот Не, здесь тоньше лед да? И под ним воды больше сегодня один сегодня не клевый день поэтому парням за руль а мне нет здоровье <плодисмент> поэтому... выполняю только я Меняли место, пришли к перекату, но результат пока <смех> тот же. Вот, вот он наш перекат летний. Вот он, где мы обычно кушаем, ловим хариуса, вот здесь. А хариуса нет. Ушел на распаде в берлогу к медведю, Поразит. Ладно, летом найдем. Что скажете, Александр, по этому поводу? Спасибо Друзья. не отказались Это, от этой авантюры очередной. Mm -hmm. Приехали сюда просто подышать, просто отдохнуть от всего. Вчера на озере были, половили окушков. Ну ладно, всем большой привет, да, привет. всем добра. Всем. И Снежок пошел, видишь, да? да. И был? Да. Что-то сегодня никто не поет. А? I show you. Закончилась наша рыбацкая часть. Завтра едем в Сюму. Там нас ждет машина. Че, Андрюха, ждешь? Да, дерничаю Да. Игра серьезная. Раздавай. Оста оставили в дураках. Придется mm. тусовать. Mm. Нет четвертого. Не поехал. Да. Кто-то должен. тусовать. Да. перчатки выдать. Или рукавицы. Ага, mm. uh -huh. здрасте. Аня, спасай. Ля возможно, возможно. О, все. еще, еще. Это ляка медиабрия Возможно, Александр, возможно Вот тогда точно все. Черекашка, Черекашка, Туга ляка Четыре Четыре Ю-ху Ну что, <связь> Саня остался Я думал, я все Не будем ваши снимать Я приплыл Я вам не дурачок! Я больше с ними не играю, не.